Премьер-министр Мухаммед Калы Абулгазиев встретился с делегацией международного аэропорта Мюнхен во главе с управляющим директором Ральфом Гафалом. В сторону обсудили вопросы сотрудничества в области развития аэропортовой инфраструктуры и воздушных перевозок Кыргызстана. Мухаммед Калы Абулгазиев отметил, что на сегодняшний день правительство совместно с международными финансовыми институтами проводит активную работу для запуска проекта государственно-частного партнерства по развитию и модернизации аэропортов страны. В свою очередь, управляющий директор Ральф Гафал подчеркнул, что Международный аэропорт Мюнхен заинтересован совместно реализацией проектов по развитию инфраструктуры аэропорта Манас с параллельным продвижением положительного имиджа Кыргызской республики на международной арене. По его словам, наша страна имеет огромный потенциал для развития туризма и предпринимательства благодаря преимуществам географического положения и имеющейся инфраструктуре аэропортов Манас. Отметим, что Международный аэропорт Мюнхен является вторым в Германии по количеству обслуживаемых пассажиров и седьмым по загруженности аэропортом в Европе. За прошедшие пять месяцев текущего года фермеры страны получили 9 306 льготных кредитов на общую сумму в 4 млрд 294 млн сомов. Как сообщает Министерство финансов, из них на растеневодство выдано 2528 льготных кредитов на сумму в 956 млн сомов. Сектор животноводства получил 6 555 льготных кредитов на сумму 2 млрд 532 млн сомов. На переработку и у было выдано 223 льготных кредитов, это 806 миллионов сомов. Напомню, что в рамках проекта финансирования сельского хозяйства 7 коммерческие банки и финансово-кредитные учреждения выдают субъектам предпринимательства и физическим лицам льготные кредиты под 6,8,10% и 10% годовых. В Ворованском районе заработал логистический центр по сбору урожая у местных фермеров. Теперь сельхозпродукцию можно отдать на реализацию практически прямо с полей и по выгодным ценам. Фрукты и овощи отсортируют и упакуют по современным стандартам. После чего они отправятся на экспорт в Китай и страны ЕАЭС. Сегодня в разгаре работа над отправкой черешни. С этого конвейера ежедневно уходят 35 тонн черешни. Ее чистят, отбирают самые качественные ягоды. В логистическом центре в селе Чикабата Раванского района Ольской области килограмм черешни у садоводов принимают по цене от 130 до 240 сомов за килограмм в зависимости от сорта. Тут же упаковывают специальную тару и отправляют в холодильник. Отсюда под брендом «Сделано в Кыргызстане» эта черешня идет на экспорт в Китай. Сегодня в логистическом центре «Араван Агросервис» принимают все виды овощей и фруктов, выращенных местными фермерами. То -то Сун Бакиров привез сюда тонну черешни из своего сада по 140 сомов за килограмм, а также 10 тонн картофеля по 17 сомов за килограмм. Сотни фермеров получили такую же выгодную возможность. «Требования Олега Картошкана – технология». Открытие логистического центра очень ждали все местные фермеры. Теперь не надо далеко ездить, чтобы реализовать свой урожай. Мы прошли специальное обучение. Используем только натуральное удобрение. И теперь клиентов хоть отбавляй. Черешня превратилась в золото. Дай бог, скоро картошка тоже пойдет на ура. «Логистический центр оборудован по современным стандартам. В сезон тут работают 30 рабочих, которые зарабатывают 55 сомов в час в сутки. Логистический центр способен обработать 1300 тонн продукции. Сейчас работа в разгаре. Местная черешня идет на экспорт в Китай». «Мы работаем с 2015 года. В основном закупали у местных фермеров картофель. Экспортировали тысячу тонн картошки. Сейчас идет сезон черешни. ее отправляем в Китай. Она пользуется очень большим спросом. Чтобы превратить урожай в товар и продать его дорого, по инициативе правительства и поддержке ЮСАИД создаются логистические центры на местах. Цель – экспорт экологически чистой продукции из Кыргызстана. В рамках партнерства с кооперативом «Араван Агросервис» фермеры получают хорошую прибыль, принимают крупные партии всех видов овощей и фруктов. Мы помогли с приобретением технологического оборудования. Сегодня в этом логистическом центре принимают сельхозпродукцию у фермеров не только из Ожской, но также Джалалабадской и Баткенской областей. Урожай идет на экспорт в Китай и страны ЕАЭС. Также планируют поставки в Европу. Майра Мурзакулова, Турсын Умаров, Бекджан Распаюлу, ЛТР Ошская область. На зимний отопительный период текущего года для ТЭЦ Бишкека будет закуплен местный уголь. Об этом сообщается на официальном портале государственных закупок. Напомним, что модернизированная часть ТЭЦ Бишкека приспособлена под сжигание местного угля. Всего на предстоящий сезон планируется купить 680 тысяч тонн бурого угля по 3100 сомов за тонну. В прошлом году распредкомпания электрические станции закупила 550 тысяч тонн местного угля на 1 миллиард 600 миллионов сомов у Кыргыз-Коймир. До миллиона тонн цемента в год на экспорт такова производительность совместного кыргызско-китайского предприятия в Араванском районе. Цементный завод, который еще не заработал на полную мощность в этом году, выпустит уже 800 тысяч тонн продукции. Ради этого трудятся 450 человек, почти все местные жители, которые получили работу благодаря открытию совместного предприятия. Мои коллеги продолжат. Сегодня производительность Араванского цементного завода составляет 3000 тонн цемента в день. В августе откроется дополнительный цех. Тогда производительность вырастет вдвое, до 6 тонн ежедневно. Производительность увеличилась два с половиной раза. В этом году мы планируем выпустить 800 тысяч тонн цемента. А наша максимальная мощность – 1 миллион тонн. Экспортный потенциал тоже очень высок. Отправляем цемент в Узбекистан. Растет объем производства, растет и зарплата сотрудников. Сегодня она уже на 20 процентов больше, чем изначально. 450 человек, которые трудятся на заводе, получают ее вовремя. Большинство рабочих местные жители. Здесь работать хорошо. С мая повысилась зарплата. Я уже два года работаю в отделе сырья. Производство соответствует международным стандартам. Сырье для цемента, местная глина и шебень. Закупает только железо. Качество цемента определяют тут же, в собственной лаборатории. Здесь мы определяем сгиб и сжатие. Лабораторные исследования показывают, что цемент соответствует марке 500. Это высшее качество. А так везде используется стандарт 400. Производство автоматизировано, большую часть работы выполняют автоматы, процесс идет под видеонаблюдением, любой сбой сразу дает сигнал на центральное оборудование. Это место мы называем сердцем завода. На этом сложном участке китайские специалисты обучают местных. Как только мы освоим самостоятельно, тогда китайцы уедут, пока мы учимся у них, перенимаем опыт. В Ближайшее время производительность завода планируется увеличить до миллиона тонн цемента в год. Это позволит увеличить и налоговые отчисления в местный бюджет. Они должны составить 400 миллионов сомов в год, что позволит решить социальные проблемы. Майра Мурзакулова ЛТР, Ошская область. Четверо граждан Кыргызстана пострадали в ДТП под городом Оренбург. По сообщению Федерального агентства новостей, 16 июня на трассе столкнулись микроавтобус «Хюндай», зарегистрированный в Кыргызстане, и «Газель», зарегистрированная в России. «Хюндай» перевозил 8 человек, все граждане нашей страны.